Всем привет, с вами Ксю. Сегодня я буду отвечать на вопросы, которые вы мне задавали. Вот у меня целый список. Давайте приступим. Первый вопрос. Сколько тебе лет? Мне 9 лет, но почему-то некоторые думают, что мне 12. Наверное, потому что я высокая. Где ты живешь? Вообще, я путешествую. В Таиланде три года прожила, но сейчас мы в России, в городе Тольятти. Я ждусь не дождусь, когда мы опять поедем в Таиланд. Какая у тебя любимая игрушка? У меня любимая игрушка вот такая вот кошечка с рыбкой. И вот такой вот мишка маленький. Вообще я люблю мягкие игрушки. Следующий вопрос. Какое... У тебя любимое занятие? У меня любимое занятие – это чтение. Читать книжку. Сейчас я читаю книжку под названием «Маугли». Она очень интересная. Какая любимая музыка? А можно я на него не буду отвечать? Какой у тебя рост? Примерно на метр тридцать. Может, больше, может, меньше. Следующий вопрос. Сколько ты весишь? Последний раз, когда я взвешивалась, было тридцать килограмм. Ты сама антируешь видео или тебе помогают ну пока я еще только учусь поэтому помогают да во сколько лет ты начала снимать я начала снимать недавно мы с мамой хотели конечно давно снимать видео но у нас не получалось у тебя есть сестра или брат да у меня есть сестра ее зовут Кирочка, ей два годика. Она очень красивая, милая и все так. Ты хочешь себе Реборна, модель ребенка? Все, я бы хотела. Накоплю, куплю и будет. Ну. Когда у тебя день рождения? У меня день рождения 25 апреля. Совсем скоро. Ты будешь устраивать челленджи. Один челлендж у меня уже есть. Наверное, будет дальше. Следить за моим каналом. Но глупых челленджей. Точно не будет. Будут только веселые и интересные. Какая у тебя фамилия? Фамилию я свою говорить не буду, а то еще какой-нибудь маньяк меня найдет. Как долго ты будешь снимать видео? Надеюсь, еще долго. Надеюсь. Какие твои любимые видеоблогеры? Вообще, я редко смотрю других блогеров. Настя Любимова, Саша Спельберг, Варвара Стефанова. Смотришь Леру ванильку? Я ее не смотрю, Лера. Если ты меня видишь, извини. Твой любимый цвет? Красный. Красный. Красный. Красные розы. Обожаю красный цвет. Твой любимый цвет одежды? Я просто мечтаю об красном платье с красными розами. Твои любимые сериалы? Сериалов я не смотрю. Может не попадались хорошие? Может, вы мне посоветуете? Планшет или телефон? Планшет, телефон, планшет, телефон. М -м -м, вопросик один. Планшет. Я люблю в планшете сидеть. гоп Боб или Патрик? А если не то и не другое? Эй, спокойно, я! без нервов, малыш! Пицца или роллы? Роллы я не люблю, а пиццу обожаю. Пицца? сколько сколько городах ты побывала? Москва? Тольятти, Краснодар, Геленджик, Бангкок, Куалумпур, Брисбен, Голкост, Джорджтаун. Сейчас я все вряд ли вспомню, а все остальное вы можете увидеть вот здесь. Вот-вот-вот тут. Следующий. Как зовут твоих родителей? Крис, Наталина. Ганбургер или бутерброд? Ганбургер я не люблю, пусть будет бутерброд. ВКонтакте или Инстаграм? Мне больше нравится ВКонтакте, правда я не знаю почему, поэтому контакт. Кем ты хочешь стать в будущем? Актрисой. Кола или Пепси? Пепси я не люблю, не знаю почему, а колу я люблю. Поэтому Кола. Фрукты или овощи? Не знаю как для других, но для меня фрукты. Мой любимый фрукт это манго. Печеньки или вафли? Печеньки. Рисунки или распечатки? Глупый какой-то вопрос, давайте дальше. Карандаши или фломастеры? Карандаши. Как-то ими лучше раскрашивать и рисовать. Цветы или кактусы? Кактусы колючие, о них даже дотронуться нельзя, а вот цветочки можно потрёбить. Цветы! Ты смотришь тропический остров? Не слышала о таком. Компьютер или ноутбук? Ноутбук. Ноутбук. Его можно таскать. Шорты или штаны? Шорты. Футболка или майка? Футболка. Наушники или простой звук? Я не люблю, ненавижу наушники одни все время. Уши болят. Черный или белый? Белый. Лада-седан или баклажан? бв Твой любимый праздник? День рождения. Смотришь универновая пщага? Это... Сериал? когда я не смотрю. ТНТ или СТС? Телек я вообще не смотрю. И вам не советую. Карусель или Дисней? Дисней. Даша или Катя? Это что, какое тебе больше имя нравится? Кира! Сестра или брат? Брата я не хотела, а сестру хотела. Сестра? Анжела или Том? Раньше я с Томом играла, сейчас с Анжелой. Значит, Анжела. Ой, это же был последний вопрос. Поэтому пишите в комментариях новые вопросы и подписывайтесь на канал. Пока!